Всем привет! Певец Филипп Киркоров спустя почти неделю устроил грандиозный праздник в честь дня рождения дочери Алла Виктории. На торжестве присутствовали многие артисты шоу-бизнеса Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Ольга Бузова и Давид Манукян, ани Лорак, Андрей Малахов, Жасмин и другие. Также на вечеринке присутствовали многочисленные друзья-именинницы. Несмотря на старания отца, Алла Виктория, по мнению поклонников, не выглядела счастливой. Яна Рудковская опубликовала в своем инстаграм видео, на котором продюсер дарит имениннице подарки. Подписчики заметили, что девочка не была рада встрече и почти не улыбалась на камеру. А -а -а, Кроме того, Филиппа Киркорова осудили за то, что гости не соблюдали социальную дистанцию, хотя Сергей Лазарев заверил, что при входе всем выдавались маски, которые снимали только для снимков. Также поклонникам не понравилось, что певец роскошно отмечает день рождения дочери в такой сложный период, когда многие остались без работы и заработка.